Ack, ack, ack, ack. Звучок, где динамит бросаем? Семен, ты не лезь. Дед сам разберется. Лови, дед! Не дадите, стало быть, порыбалить. <плёк> не дадите, стало быть, <плёк> Алло! Алло! Да? Забитый сплавал? проезжает быстрее приезжайте сюда! Что произошло? Произошло, что я спрашиваю? Да что ж такое-то? Дед, ты понимаешь, я вот этим кулачище тебя убью сейчас просто. И что ты думаешь, что мы с тобой бороться, что ли, будем? И посмотри, действительно, у тебя колочище-то какой, а мой какой? Не понял. Ах ты! Ничего не понял. Да, муха, опять попали. Иди помоги Вену то а то сейчас шума будет. Держите его! опять попали! Я дико извиняюсь, но, по-моему, вас клюет.